В зависимости от вашей сферы деятельности, активной угрозой для вас может быть ваше правительство, правоохранительные органы, военные или другие организации. То, насколько вам следует интересоваться угрозами, исходящими от этих организаций, зависит от индивидуальных обстоятельств. И вас вполне может не заботить, что там ваше правительство вытворяет в сети. И если вас это не парит, можете спокойно пропустить это видео. Однако, вы может быть, к примеру, политический диссидент, выступающий против нарушения прав человека в вашей стране. Возможно, вы гомосексуалист и живете в стране, в которой за это полагается смертная казнь. Возможно, вы журналист с критически важным материалом, который необходимо отправить. Либо вы всего лишь рядовой сознательный гражданин, который хотел бы держать свою деятельность и персональную информацию подальше от рук правительства. Из разоблачения Эдварда Сноудена и других информаторов становится понятно, что активная массовая слежка проводится во многих странах. И если не сказать, что практически во всех, вдобавок производятся активные действия по взлому целей для сбора информации. Существует соглашение между Великобританией, США, Австралией, Канадой и Новой Зеландией по совместному сбору, анализу и обмену разведданными. Это соглашение известно под названием UK-USA соглашение. Государства-участники называются также «Five Eyes» — «5 глаз». Их цель состоит в сборе и анализе глобальных разведданных, включая использование интернета для массовой слежки. Шпионаж за собственными гражданами — это нарушение законодательства этих стран. И чтобы избежать этого нарушения, участники следят за гражданами друг друга, а затем обмениваются этими разведданными. Пять глаз работают совместно с другими странами по обмену разведданными, и это формирует две другие группы. Пять глаз и эти сторонние страны могут и осуществляют шпионаж за гражданами друг друга. Девять глаз включают в себя Данию, Францию, Нидерланды и Норвегию. Четырнадцать глаз включают в себя Бельгию, Германию, Италию, Испанию и Швецию. Миллиарды долларов в год тратит агентство, наподобие НБ, Центра правительственной связи Великобритании, (ПБР) на разработку, заказ, реализацию и управление системами для слежки. Например, Carnivore, Echelon и Naros Insight. Они используются для перехвата и анализа огромнейшего количества данных, которые перемещаются в интернете и телефонных системах. Конкретный пример того, что это затрагивает лично вас, это то, что правительства могут прослушивать ваши сотовые, Спутниковые и мобильные телефоны. Могут использовать голосовое распознавание при сканировании мобильных сетей. Могут читать ваши электронные письма и текстовые сообщения. Цензурировать веб-сайты. Отслеживать передвижение граждан при помощи GPS, мобильных телефонов или мобильных сетей. Могут даже подменить содержимое электронного письма на лету, пока оно находится в пути до вас. Они могут скрытно включать веб-камеры, встроенные в персональные компьютеры. Могут включать микрофоны в мобильных и сотовых телефонах, даже если они выключены. И вся эта Информация фильтруется и систематизируется на таком масштабном уровне, что может быть использовано для шпионажа абсолютно за каждым человеком в целой стране. И, собственно говоря, есть один объект под названием Data центр АНБ в штате Юта, который был построен для хранения огромных массивов информации. Основные строения занимают 100-150 тысяч квадратных метров. Стоимость его возведения по разным оценкам составляет от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Ожидается, что по завершению строительства энергопотребление объекта будет составлять 65 мегаватт, стоимость которых порядка 40 миллионов долларов в год. В из Forbes емкость носителей информации в дата-центре оценивается в районе от 3 до 12 экзобайт. А известное заявление гласит, что все слова, которые когда-либо были сказаны человеком, могут уместиться примерно в 5 экзобайтах данных. Согласно журналу Wired, этот дата-центр может обрабатывать все виды коммуникации, включая полное содержание приватных электронных писем, сотовые и мобильные телефонные звонки, истории поиска в интернете, а также все виды отслеживания персональных данных, включая талоны на парковку, маршруты перемещения, заказы книг и многие другие цифровые отпечатки. Так что вы можете просто принять тот факт, что все коммуникации находятся под активной слежкой, и она включает в себя все ваши действия в интернете и по телефону. Можете задать себе несколько вопросов, чтобы решить, хотите ли вы защитить себя от всего этого. Занимаетесь ли вы в интернете такими вещами, которые хотели бы огородить от перехвата и утечки в паблик? Действительно ли организации, компании или люди, имеющие доступ к просмотру и обработке ваших персональных данных, всегда будут действовать в ваших интересах? Будут ли они содержать ваши данные в безопасности и сохранности? Вы хотите, чтобы ваше правительство следило за тем, как вы используете интернет? Улучшает ли массовая слежка безопасность вашей нации и общества? Стоит ли массовая слежка того, что вы можете потерять персональную приватность? Ваши мнения будут разниться, и поэтому будут разниться и требования к видам безопасности, которые необходимы вам для обеспечения вашей приватности в сети. Помимо массовой слежки есть и другие вещи, которые можно назвать активной формой слежки или просто хакерством. И если вы являетесь целью, то на ваш компьютер или смартфон могут быть установлены инструменты, использующие такие же виды вредоносного программного обеспечения и шпионского ПО, какие используются киберпреступниками. Компании, работающие в сфере безопасности, продают правительством инструменты для пассивной и активной разведки, если те не занимаются их разработкой самостоятельно. Но даже если и занимаются, бывает, что им нужны какие-то. Какие-то дополнительные инструменты. И всегда есть большой и очень активный рынок с подобными инструментами. И когда недавно хакнули одну из хакерских группировок, то выяснилось, что они продавали свои разработки правительству. Давайте я познакомлю вас с каталогом ANT, чтобы вы имели представление о том, какого рода инструментами обладает правительство и любые ресурсы ресурсообеспеченные источники угрозы. ANT — это подразделение ANB США. Каталог ANT — это элитарный документ, в котором содержится информация о наборе хакерских и шпионских инструментов ANB по состоянию на примерно 2008 год. Для начала давайте обсудим пассивные радиочастотные ретро-рефлекторы, работающие на ультравысоких частотах. Это очень маленькие электронные устройства, работающие от нескольких миллиампер а в некоторых случаях и вовсе не нуждающиеся в электропитании. Это означает, что они могут работать годами. Они не излучают радиочастотную энергию, так что сканирование помещений на предмет наличия подобных подслушивающих устройств, как это бывает в кино, не сработает. Они могут быть сделаны из коммерческих серийных комплектующих, что делает невозможным отследить владельцев. Одним из образцов является устройство под названием Loud Auto. Это подслушивающее устройство. В описании указано радиочастотный ретрорефлектор для работы со звуком. Обеспечивает передачу звука из помещения при помощи излучателя и базовой постобработки означает, что для того, чтобы прослушивать при помощи этого устройства, человеку нужно находиться на определенной дистанции и затем посылать сфокусированный луч радиочастотной энергии на этот ретро-рефлектор. Звук из помещения передается в отраженном сигнале. Устройство активно, только когда оно передает излучение обратно его отправителю. Другими словами, оно полностью пассивно, не излучает в радиочастотном диапазоне. Его трудно обнаружить, и оно практически не потребляет энергию. Подобные ретрорефлекторы могут использоваться для всевозможных интересных задач. Инструменты для снятия информации с клавиатур. Радиочастотный ретрорефлектор для работы с данными. При облучении специальным излучателем позволяет снимать целевые данные с клавиатуры или низкоскоростных цифровых устройств и передавать их отправителю в отраженном сигнале. Итак, это устройство устанавливается в клавиатуру. Оператор направляет сфокусированный луч радиочастотной энергии на этот рефлектор и получает возможность записывать все нажатия клавиш. Опять же, пассивная схема, нет излучения в радиочастотном диапазоне. Трудно обнаружить и почти не потребляет энергии. Также еще существует Rage Master. Радиочастотный ретрорефлектор, обеспечивающий увеличенную эффективную площадь рассеивания. Он закладывается в стандартный видеоадаптер VGA-кабель между видеокартой и монитором. Вот тут вы можете его видеть. Обычно устанавливается ферритовый фильтр в видеокабеле. Они могут видеть, что происходит на экране вашего монитора. Обратите внимание, насколько это миниатюрное устройство. Оно работает пассивно и не изучает в радиочастотном диапазоне. Его трудно обнаружить, и оно практически не нуждается в электропитании. Очевидно, что подобное устройство необходимо устанавливать, и этот процесс называется закладкой. Это означает, что устройство устанавливается физически, прежде чем начать с ними работать. Но даже если вы не являетесь целью конкретной закладки, вы остаетесь целью глобальной системы по перехвату данных. Например, существует JetPlow. Вот он. JetPlow — это устойчивый имплант для прошивки Cisco серии PIX и Firewall of ASA. Он сохраняет программную закладку в Бенене в переводе на русский «банановое веселье», разработанную компанией DNT. JetPlow также имеет возможность устанавливать постоянный бэкдор. DNT, к слову говоря, это подрядчик АНБ, который обеспечивает их различными хакерскими инструментами. И если вы не в курсе, прошивка — это содержимое физической микросхемы или чипа в устройстве. Так что в случае с подобными закладками речь идет о физических чипах маршрутизаторов или фаерволов. Что означает фраза «устойчивый имплант для прошивки». По сути, это означает, что закладка выживает в случае переустановки операционной системы. Можно считать это рут для встроенного программного обеспечения. Что мы здесь видим, так это задокументированную улику, подтверждающую, что устройства Cisco и Juniper, которые можно реально считать основой того интернета, который мы используем, эти устройства скомпрометированы и будут использоваться для слежки. И если вам любопытно, что это за странные кодовые названия, то две буквы относятся к названию проекта. Например, проект BGIM. Затем придумывается название, получается Banana Agly. И давайте посмотрим на другие интересные примеры. Здесь у нас Night Stand... Инструмент для активной эксплуатации и инъекции пакетов беспроводные Wi-Fi сети стандарта 802.11 для доставки полезной нагрузки эксплойта в целевое пространство, недоступное иными способами. Night Stand, как правило, используется в операциях, когда отсутствует проводной доступ к цели. Другими словами, это взлом Wi-Fi. Интересный факт. В паблику текли электронные письма. Они раскрыли планы итальянской компании Hacking Team и дочерней организации Boeing по доставке шпионского программного обеспечения при помощи дронов. Они собирались продавать свои разработки правительственным учреждениям. Устройства наподобие Night Stand могут устанавливаться на дроны. Однако есть и способы противоборства подобным инструментам. И мы рассмотрим их далее в курсе. Следующий любопытный экземпляр — это Айрат Монг, бешеный монах iRatMonk обеспечивает устойчивость программного приложения на десктопах и ноутбуках при помощи имплантирования закладки в прошивку жестких дисков. Это позволяет исполнить вредоносный код путем подмены главной загрузочной записи. Вновь это означает полную устойчивость. И с ним вы, по сути, ничего не сможете сделать. Так что, если они получили доступ к вашей машине или установили на нее такой софт, то форматирование жесткого диска, переустановка операционной системы ничего не поможет. Ничто не сможет удалить его. Практически невозможно обнаружить его. Единственный вариант, который сработает в данном случае, это выкинуть зараженный жесткий диск. Но очевидно, что если у них есть такие инструменты, которые имплантируются даже в прошивку материнской платы, то вам придется выкинуть свой компьютер целиком, чтобы избавиться от подобной формы вредоносного программного обеспечения. Далее давайте обратим внимание на Monkey Calendar. Вот она. Собственно говоря, это сим-карта. Вы можете этого не знать, но сим-карты могут подавать команды вашему мобильному телефону. Это сим-карта, которая подает команды вашему телефону, а затем отправляет смс-сообщение, информируя, что вы делаете, где находитесь, и другие типы информации, которые может понадобиться спецслужбам. И последнее интересное устройство, которое я хочу вам показать сейчас, это CandyGramm. Эмулирует работу вышки сотовой связи в сети объекта наблюдения, работая в частотных диапазонах 900, 1800 и 1900 МГц. Как только мобильный телефон объекта слежки попадает в зону действия базовой станции Кэнди Грэм, система посылает смс через внешнюю сеть и телефон наблюдателя. Это фейковая базовая станция. Наблюдатели прикидываются, например, оператором Vodafone, и затем, следя за вами, отслеживают ваше местоположение и даже взламывают ваше устройство. Все эти устройства были актуальны где-то в 2008-2009 годах. Представьте, что у них есть сейчас. И если правительство для вас — это источник угрозы, либо это кто-либо с достаточным уровнем средств, мотивов и возможностей, то я надеюсь, вы понимаете, что если вы являетесь целью, единственный способ быть анонимным онлайн — это быть анонимным и в офлайне. Мы поговорим об этом чуть позже в нашем курсе. Смотрите, есть еще и любители. Они создают подобные инструменты, основываясь на имеющихся данных. И моя компания также работает над подобными инструментами. Здесь вы можете видеть набор инструментов для взлома Wi-Fi. Здесь есть ретро-рефлекторы, активное внедрение в радиосвязь, аппаратные закладки пассивный радиоперехват и так далее. В общем, ничто не мешает обеспеченным ресурсами преступным организациям и хакерским группировкам пользоваться подобными инструментами. Одной из наиболее серьезных угроз для вашей безопасности, приватности и анонимности онлайн потенциально является, к сожалению, ваше собственное правительство. Эта угроза исходит из разных направлений, но есть два основных. Первое – это попытка ослабить и регулировать шифрование. Второе – легализация и, я полагаю, узаконивание, массовые слежки и шпионажа за собственными гражданами. Многие страны говорят о реализации мер, которые ограничивают возможность использования шифрования, и мер для легализации и узаконивания шпионажа, который и так проводятся незаконно многие годы. И, по сути, к тому моменту, как вы начали прослушивать этот курс, если конкретно в вашей стране данные процессы идут весьма быстро, то, возможно, ситуация уже изменилась, и теперь шпионаж за вами уже стал более законным, а шифрование регулируется на новом уровне. Подобное регулирование и принуждение к небезопасности и легализации шпионажа происходит во многих странах. США, Великобритания, Китай, Россия, Бразилия, Индия и так далее. В Великобритании есть законопроект о коммуникационных данных, согласно которому провайдерам необходимо хранить пользовательские данные в течение 12 месяцев, а также ряд других мер, напоминающих классику Джорджа Орелла. Другие примеры, демонстрирующие волну изменений в разных странах. Это, например, блокировка WhatsApp на 48 часов в Бразилии из-за разногласий компаний и правительства по вопросам шифрования. В Индии есть очень сильные попытки ограничения шифрования. В Казахстане правительство незаконно требует внедрять бэкдоры. Шифрование — это фундаментальная математика. Его нельзя запретить. Как говорится, лошадь уже покинула стойло. Шифрование уже существует. Оно не может быть ослаблено исключительно для террористов или преступника, или другого человека, которого вы бы хотели снабдить слабым шифрованием. Эти люди будут попросту использовать сильное шифрование, которое также существует, а все остальные окажутся в затруднительном положении, со слабой безопасностью и слабым шифрованием, потому что их принудили к использованию слабого шифрования. Если оно ослабляется или допускает возможность существования бэкдоров, то оно ослабляется для всех, включая хакеров, пытающихся скомпрометировать ваши системы. Нечто подобное уже пытались осуществить. Это были криптографические войны 90-х. Микросхема под названием Clipper была предложена правительством США, и в ней был найден встроенный бэкдор. И, к счастью, она не получила широкого распространения, потому что эту микросхему собирались встраивать во все электронные устройства, осуществляющие шифрование. И таким образом правительство намеревалось обходить шифрование и наблюдать за вашими действиями. И если бы это произошло, то это обернулось бы полной катастрофой ввиду найденной микросхеме уязвимости. И это действительно проблема. Если вы ослабляете шифрование, вы можете ослабить его для всех разов. Террористы и преступники продолжат использовать сильное шифрование, даже если законопослушным гражданам это будет запрещено. Нет никаких оснований полагать, что ослабление шифрования вообще поможет. И вдобавок ко всему вышесказанному, у нас нет физически осуществимого технического способа достигнуть этого. К несчастью, все эти вещи, возможно, слишком сложны для понимания тем людям, которые принимают по ним решения наверху. Либо они понимают их, но ввиду политического курса продолжают продвигать эти идеи. Это Мэтт Блейс, выступающий в Комитете Конгресс США на тему невыполнимости подобных планов. И это определенно стоит посмотреть. И давайте запустим эту запись, она длится 5 минут. Доктор Блейс, ваши пять минут. Спасибо, мистер председатель. Как технический специалист, я ловлю себя на мысли, что мне очень странно участвовать в дебатах по поводу целесообразности того, что звучит прекрасно. Речь о системах безопасности, которые могут быть преодолены хорошими ребятами, но при этом надежно защищены от плохих. И разумеется, мы можем это обсудить. Но как технический специалист, я не могу проигнорировать суровую реальность. Это попросту не может быть сделано безопасно. И если мы вырабатываем нужную политику, которая допускает и делает вид, что мы можем сделать это безопасно, то возникнут ужасные последствия для нашей экономики и национальной безопасности. В наше время трудно переоценить важность устойчивых и надежных компьютерных систем и коммуникаций для нашей персональной коммерческой и национальной безопасности. Очевидно, что современные компьютерные системы и сетевые технологии приносят огромную пользу нашему сообществу, и мы зависим от надежности и защищенности точно таким же образом, как мы зависим сегодня от электричества, воды и других ключевых инфраструктур. Но, к сожалению, система, основанная на программном обеспечении, это фундамент, на котором строятся технологии всех современных коммуникаций. И общеизвестно об этих уязвимостях перед атаками преступников или враждебных государств. Крупные утечки данных, конечно, это буквально повседневность. И эта проблема становится все хуже, потому что мы строим все более и более сложные системы. И не будет преувеличением охарактеризовать состояние безопасности программного обеспечения как начинающийся национальный кризис. И горькая правда за всем этим состоит в том, что компьютерная наука, моя сфера деятельности, попросту не знает, как разрабатывать сложное, крупномасштабное программное обеспечение, которое бы обладало надежным и безошибочным поведением. И это не новая проблема. Она ничего общего не имеет с шифрованием или современными технологиями. Она остается главной темой исследований в области вычислительной техники с самого рассвета программируемых компьютеров. Новые технологии позволяют разрабатывать нам более масштабные и сложные системы, и вместе с тем задачи по обеспечению надежности становятся существенно сложнее, ввиду все большего количества компонентов, взаимодействующих друг с другом. И если мы интегрируем небезопасность и уязвимые системы в структуру нашей экономики, то последствия от недостатков таких систем станут с большей долей вероятности все более серьезными. К несчастью, нет простого решения проблемы защиты систем, основанных на программном обеспечении. Масштабные системы изначально подвержены риску, и мы можем в лучшем случае управлять этим риском, а не убивать его вовсе. Есть два известных способа управлять рисками ненадежного и небезопасного программного обеспечения. Один из них — это использование шифрования, и это позволяет нам обрабатывать критически важные данные в небезопасных медиа и системах программного обеспечения на уровне наших возможностей. И другой способ — это разработка программных систем, которые были бы максимально небольшими и простыми, насколько это возможно, в целях уменьшения количества компонентов, в которых злоумышленник мог бы найти дыры для эксплуатации. Вот почему предложение по предоставлению правоохранительным органам возможностей по доступу к данным так сильно пугает меня. Криптографические системы в числе самых хрупких и деликатных элементов современного программного обеспечения. Мы часто открываем катастрофически слабые места даже в очень простых криптографических системах спустя годы, после их разработки и внедрения. Требование по доступу третьих сторон к данным приводит к тому, что даже очень простые задачи, которые мы не знаем как решить, превращаются в гораздо более сложные задачи решить которой у нас вообще нет шансов. Криптография с бэкдорами, которую продвигает ФБР, может быть и решит некоторые проблемы при условии, что мы ее реализуем. Однако это хорошо известная всем проблема. Мы нашли два заметные дыра в системах, разработанных агентствами национальной безопасности. Например, в микросхеме Клипер, две декады назад. И даже если правительство настроит криптографию, мы останемся с проблемой интеграции возможностей доступа в программное обеспечение. Требования к разработчикам предоставлять возможности доступа третьим сторонам, в корне разрушит наши и так слабые способности противостоять атакам. Хочется поставить вопрос ребром. Либо персональная приватность, либо деятельность в правоохранительных органов. Но по факту на карту поставлено гораздо больше. Мы попросту не можем сделать то, о чем просит ФБР, без серьезного ослабления нашей инфраструктуры. Полно выигрыше останутся преступники и противостоящие нам государства. Конгресс стоит здесь перед критически важным выбором. Либо фактически запретить на законодательном уровне принудительную небезопасность наших критических инфраструктур, либо признать огромную важность надежности безопасности в вопросах предотвращения преступлений в мире. Все больше погружаясь в сеть. Спасибо за внимание. Здесь у нас ссылка с интересным материалом для чтения. Это мнение экспертов в области криптографии на тему «Почему принуждение к небезопасности – это плохая идея», включая тех людей, кто, собственно говоря, и развивали эту самую криптографию, о которой мы будем говорить в нашем курсе. Так что, если вы хотите копнуть глубже, прочитайте этот материал в качестве домашнего задания. И следующий короткий документ, который вы можете прочитать, это доводы против регулирования технологий шифрования. Вам будет полезно с ними ознакомиться, чтобы лучше понять тему. Это 9 эпичных файлов регулирования шифрования. А здесь большой список от Брюса шнайра Можете узнать, сколько существует различных криптографических продуктов. Это единый учет криптографических продуктов со всего мира. Погуглите на этот счет. Здесь есть версия в PDF. Есть версия в Excel. Она довольно-таки удобная, потому что вы можете сортировать список по типам. Здесь можно взглянуть на все разнообразные виды криптографического софта. В этом списке есть и те вещи, которые мы будем рассматривать в курсе. В нем 865 аппаратных и программных продуктов с обстроенным шифрованием из 55 стран мира. Конечно, если в одной стране появится некий закон, это повлияет и на другие страны, и людей, использующих криптографические продукты в этой стране. И давайте теперь перейдем к вопросам легализации шпионажа и массовой слежки. Я думаю, нам стоит начать с цитирования Эдварда Сноудена. Итак, вот что он говорит. Если вы приводите аргумент, что вас не волнует право на приватность, поскольку вам нечего скрывать, то это ничем не отличается от того, что вы скажете, меня не волнует свобода слова, поскольку мне нечего сказать. Люди, которые приводят доводы на уровне «мне нечего скрывать», не понимают фундаментальных основ человеческих прав. Никто не обязан обосновывать, почему он нуждается в правах. Бремя доказывания падает на плечи тех, кто нарушает эти права. Если один человек решает не пользоваться своим правом на приватность, это не означает, что все остальные автоматически должны последовать за ним. Вы не можете жертвовать правами других людей, если сами в этих правах не нуждаетесь. И если говорить проще, то большинство не может голосовать против естественных прав меньшинства. Мое мнение таково. Когда люди знают, что за ними следят, что они находятся под слежкой, они начинают изменять свою деятельность. Они теряют свободу. Цель террористов — лишить нас свободы. Развивая массовую слежку для предотвращения терроризма, создавая инфраструктуру для массовой слежки, мы теряем ту самую свободу, которую пытаемся защитить. Контраргументом этому является то, что мы будем в большей безопасности благодаря массовой слежке. Будем защищены в большей степени. Но доказательств для подтверждения этого мало. Бывший руководитель подразделения АНБ по добыванию разведданных Бил Бинни высказывается на этот счет следующим образом. Массовая слежка мешает способности правительства ловить плохих парней. вина правительства в отношении событий 11 сентября, бостонских взрывов, стрельбы в Техасе и других террористических актов, Заключается в том, что из-за массовой слежки правительство оказалось переполнено данными. Для меня вопрос массовой слежки заключается в том, что правительству дается слишком много власти. Ключевые вопросы для обдумывания. Можете ли вы доверять свои персональные и приватные данные, собранные при помощи массовой слежки всем этим людям, правительственным учреждениям, агентствам, компаниям и подрядчикам? Можете ли вы поверить, что они всегда будут действовать в ваших законных интересах? И будут всегда действовать в рамках закона с этой своей новой властью? И не только сейчас, но и в будущем, по отношению к вашим детям. Потому что именно дети унаследуют мир полной слежки. Все эти данные будут сохраняться, и любое незначительное отклонение от того, что считается приемлемым, может быть использована против вас, если вы выступаете против действующих властей. Изучите движение по защите гражданских прав. Замедляет ли массовая слежка поддержку гражданских прав? Способствует ли она ужесточению ситуации? Если массовая слежка будет реализована, будут ли полностью разрушены права граждан до их полного исчезновения? Над этим стоит задуматься. И если вы очень интересуетесь приватностью и увлечены ею, подумайте о внесении вклада в некоторые судебные дела, затрагивающие приватность, регулирование шифрования, принуждение к небезопасности и легализация шпионажа. К сожалению, все это активные угрозы, которые могут потенциально находиться в вашем ландшафте угроз и о которых следует знать. Если ваши возможности по шифрованию уменьшатся, то уровень вашей безопасности также снизится и вам нужны будут другие средства контроля за рисками озвучка для клуба Нам нужно задаться вопросом, насколько мы можем доверять операционным системам и приложениям, которые мы используем. Что ж, мы знаем со стопроцентной уверенностью, что все они содержат уязвимости безопасности и баги. Один из способов, которым можно избежать баги, это создание несложных систем. Но это недостижимо. На деле, системы становятся все более и более сложными. И это одна из причин, по которой безопасность пытается оставаться на должном уровне. Сложность — это враг безопасности. Другой способ попытаться защитить нас от этих известных уязвимостей и багов — это использование так называемых формальных методов разработки программного обеспечения. Программное обеспечение в целом — это математическая система. Следовательно, вы можете убедиться в корректности системы при помощи тестирования и доказательства свойств этой системы. Таким образом, вы сможете обеспечить завершающее доказательство корректности, что означает, неважно, какие водные данные система получает, она всегда будет производить правильные расчеты. Эта концепция не нова. Этот формальный процесс изначально выполнялся специалистами по математике, так как в прошлом это невозможно было сделать при помощи программ в 50 строк кода или типа того. Но современные системы содержат миллионы строк кода. Человек не может проверить их все. Совсем недавно и алгоритмы для доказательства, и компьютерные мощности усовершенствовались настолько, что компьютеры теперь могут выполнять доказательства за человека. К сожалению, в настоящее время только наиболее критически важное программное обеспечение проходит через формальные методы, например, в сфере авиаперевозок или системы управления технологическими процессами. Формальный процесс по-прежнему занимает много времени и требует больших расходов для большинства систем. Так что большая часть тестирования программного обеспечения в наше время не обеспечивает полного доказательства корректности, доказанного математически. Нам приходится принимать риск наличия уязвимости в безопасности и багов. И стараться минимизировать последствия в этой связи, потому что мы знаем, уязвимости в безопасности и баги будут существовать всегда. Они будут существовать в операционных системах, приложениях, аппаратном обеспечении и инструментах, которые мы используем. Чтобы минимизировать риски, нам нужно распределить доверие, нужно уменьшить поверхность атаки создать изоляцию и разграничение, выстроить слои защиты. Это защитит нас от наполненного багами кода. Все эти способы минимизации рисков мы рассматриваем в деталях на протяжении этого курса. И давайте теперь поговорим об отношении бэкдоров к вашему доверию. Бэкдор — это весьма глубокое понятие. Будем считать, что бэкдор — это слабое место в системе. Здесь мы видим примеры бэкдоров. Но вам, возможно, следует относиться к этому списку скептически, потому что некоторые из примеров, на мой взгляд, не совсем точны. Вот полный список, в том числе из проекта GNOME. Потенциальные бэкдоры в телефонах и приложениях, операционных системах и так далее, и тому подобное. Моршетизаторы, Бэкдоры могут быть доставлены случайно в результате человеческой ошибки, либо преднамеренно в результате действий злоумышленника. И если что-либо имеет закрытый исходный код, единственным способом обнаружить бэкдоры является процесс под названием обратная разработка или реверс-инжиниринг. Для большинства людей это за гранью понимания, и вряд ли ему дастся найти что-либо хорошо скрытое. При закрытом исходном коде вам приходится доверять разработчику, что далеко от совершенства. Системы с открытым исходным кодом потенциально имеют меньше риска по наличию в бэкдоров, поскольку код открыт для пристального внимания общественности. Однако использование опенсорсных продуктов не защищает вас автоматически от бэкдоров, как это считают многие люди. И оно совершенно точно не предотвращает наличие уязвимостей безопасности, которые могут использоваться в качестве бэкдоров. В случае с открытым программным обеспечением, если мы загружаем и устанавливаем предварительно скомпилированные двоичные файлы, ничто не подтверждает, что опубликованный чистый исходный код использовался для создания бинарного файла, который вы используете. То есть бинарники, которые вы компилируете. Распространяйте или хостите, могут содержать бэкдоры. Бинарные файлы и сигнатуры могут быть заменены злоумышленником. Даже если вы создадите ваши собственные бинарные файлы из исходного кода, нет гарантии, что там не будет бэкдора. Вам придется персонально проанализировать исходный код перед тем, как его скомпилировать, что зачастую невозможно осуществить, или вам придется произвести валидацию сигнатуры чистого исходного кода перед его компиляцией. Но как нам узнать, что чистый исходный код чист от бэкдоров? Это довольно сложная задача. Компиляторы, используемые разработчиками, могут содержать в себе бэкдоры для создания бэкдора в приложениях, которые они компилируют. И разработчики даже не будут об этом знать. Это произошло с пиратской версией Xcode, что привело к заражению вредоносным кодом приложений в Apple Store. Разработчики приложений не заметили, что добавляют вредоносный код во время компиляции при помощи той пиратской версии Xcode. Существуют и бэкдоры, принудительно встроенные против вас по законодательству национальных государств, и это неизбежная проблема. Бэкдоры могут быть очень-очень хитроумными и трудными для обнаружения. Всего лишь малейшее, преднамеренное или случайное изменение кода может создать уязвимость, и это может создать бэкдор. Здесь у меня пример для вас. Это маршрутизаторы Juniper со встроенными бэкдорами. И я зачитаю краткий отчет Мартина Грина, который является участником расследования касаемо этого конкретного хитрожопого бэкдора. Выяснилось, что на протяжении последних нескольких лет в устройство Juniper NetScreen был внедрен генератор случайных чисел с потенциальным бэкдором Dual-Egg DRBG. На определенном этапе, в 2012 году, код NetScreen был изменен неизвестной стороной. Этот бэкдор мог использоваться для перехвата соединений NetScreen. Поскольку эта модификация кода не была утверждена компанией Juniper, важно отметить, что злоумышленники не изменили основной код механизма шифрования, они изменили лишь параметры. Это означает, что системы были заранее потенциально уязвимы для третьей стороны. Более того, характер этой уязвимости крайне хитер и в целом запутан. Весьма трудноуловимый бэкдор. Определенно, это работа государства или хакерской группы экспертного уровня. Интересно также то, что он основан на алгоритме ANB, Дуал Эк Именно поэтому люди не доверяют стандартам, продвигаемым АНБФ в списках стандартов Национального института стандартов и технологий США. Не доверяют, потому что считают, что эти стандарты были преднамеренно определены таким образом, что некоторые из них сделаны намеренно слабыми. Лично мое мнение, я считаю, что бэкдоры — это серьезная проблема для любого человека, который заботится о своей безопасности, приватности и анонимности. Любые инструменты, которые вы используете, в перспективе будут становиться мишенью для ослабления и внедрения в них бэкдоров. Это будет происходить при помощи легальных методов, что чрезвычайно тревожит, либо при помощи хакерства. Целью будет все — операционные системы, приложения и даже аппаратное обеспечение и встроенное программное обеспечение, то есть прошивки в Устройств. Любой сервис для анонимизации, который вы знаете, может попасть под атаку хакеров, корпораций или государства с целью внедрения в него бэкдора. И нельзя создать бэкдор, который будет доступен лишь для хороших парней. Как только система ослабляется, она ослабляется для всех. Как нам с вами минимизировать риски, связанные с бэкдорами? Что ж, у нас есть детерминированные и воспроизводимые сборки. Они могут помочь обнаружить бэкдоры. Воспроизводимые сборки — это набор практик по разработке программного обеспечения, при котором создается верифицированный путь от исходного кода в читабельном для человека виде до бинарного, используемого компьютерами. Это означает, что если говорится о том, что бинарный код был скомпилирован из определенного исходного кода, то так оно и есть доподлинно. В случае с воспроизводимыми сборками, различные стороны производят по повторную сборку независимо друг от друга, и убеждаются, что у них у всех получается совершенно одинаковый результат. Однако, об этом легче говорить, чем выполнить в реальности. Система сборки должна быть сделана полностью детерминированной, а среда сборки должна быть либо зафиксирована, либо предопределена. Пользователи также должны иметь возможность валидировать результаты. Им должен быть предоставлен способ воссоздания схожей среды сборки, возможность производить процесс сборки и верифицировать тот факт, что выходной результат совпадает с оригинальной сборкой. По-настоящему полные детерминированные и воспроизводимые сборки нуждаются в огромных усилиях и трудные для настройки. Насколько я знаю, пока что не существует операционных систем, которые были бы полностью детерминированно собраны. Проводится хорошая работа в проекте Debian. Вот почему я бы рекомендовал именно эту операционную систему тем людям, которые заботятся о безопасности, приватности и анонимности. И если в вашей операционной системе есть бэкдоры, все ваши усилия напрасны. И давайте посмотрим на этот список. Мы обсудим все это позже. Все эти дистрибутивы делают большие шаги на пути к детерминированным и воспроизводимым сборкам. И если вы хотите углубиться в этот процесс, допустим, вы разработчик, то вот хороший материал от джентльмена по имени Майк Перри по детерминированным сборкам в связке Store. Это довольно интересный материал. Можете также посмотреть это видео на тему, как воспроизводить ваше собственное программное обеспечение. Перевод озвучка для клуба Цензурирование интернета осуществляется не только в странах типа Китая или Ирана. Оно существует в разных формах и на Западе. Например, Верховный суд Канады примел временное предписание с требованием выпилить из поисковой выдачи результаты по одной из двух конкурирующих компаний не только в канадском сегменте Google CA, но и сегментов Google в других странах. Европейские суды вынесли решение в пользу гражданина Испании по делу против Google, связанному с поисковой выдачей, содержащей деликатную финансовую информацию Случай получил широкую огласку как право на забвение Суд постановил, что Google и другие поисковые системы должны удалить результаты поисковой выдачи, которые являются неверными и релевантными или более нерелевантными или избыточными в отношении цели, с которой они обрабатывались ввиду истекшего периода времени. Аргентинская модель вызвала в суд Google и Yahoo с требованием от поисковых гигантов удалить изображение, перенаправляющие ее на сайты с порнографическим контентом. Пользователям интернета Великобритании запрещен доступ на ряд веб-сайтов по умолчанию. Доступ фильтруется на уровне интернет-провайдеров. И чтобы получить доступ до блокируемого контента, пользователям необходимо обратиться к провайдеру и отказаться от данных фильтрации. В США предпринимались ряд санкционированных правительством попыток регулирования контента, которые отменялись на основании первой правки Конституции США, зачастую после продолжительных судебных тяж. Правительство оказывает непрямое давление там, где не может сенсурировать напрямую. Ограничение контента в большинстве случаев производится при помощи удаления контента, а не его блокировки. Чаще всего регуляторы полагаются на привлечение частных лиц при поддержке государства или угрозы судебного разбирательства legal action по сравнению с большинством стран мира, где интернет-провайдеры вынуждены подчиняться государству, в США большая часть действий по регулированию контента происходит на частном и добровольном начале. Шлюз может быть открыт, и цензура хлынет в западное общество. Вопрос права на забвение против цензуры сложен. Но поймите, что ваши поисковые системы и интернет-провайдеры будут использоваться в качестве инструмента для осуществления цензуры. И это потенциальная угроза для вас в зависимости от того, кем вы являетесь и где вы живете на куда то